В университетской клинике КФУ состоялась акция «Победимый рак вместе». В открытии мероприятия приняли участие министр по делам молодежи Республики, первый заместитель министра здравоохранения Татарстана, ректор КФУ и арт-директор Русфонда. В день старта акции любой желающий мог сдать 4 мл крови для проведения генетического типирования, чтобы данные могли быть занесены в регистр и использованы в дальнейшем при поиске генетически совместимого донора для пациента. А вот то, что мы сегодня присутствуем здесь, по сути, и даем старт формированию регистра костного мозга, это приложение... Прямое приложение всех тех наработок, которые сделаны нами, всех наработок, которые сделал Республика. Наиболее актуальной темой остается привлечение добровольцев для вступления в регистр и информирование населения о безопасности процедуры. В этом деле важную роль может играть молодежь Республики Татарстан. Во время акции в регистр доноров костного мозга вступил и министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Ее очень приятно было слышать что на базе нашего федерального университета, как Шадрович уже сказал, есть вся инфраструктура, лучшая инфраструктура, позвольте себе так сказать, в нашей стране. Акция продлится до 22 сентября. А дальше Милова Ленардо Влетьяров, Универньюз.